Здравствуй мир, мы анонимы. В пятницу, 27 января 2017 года, президент Трамп издал указ о приостановлении сирийской программы беженцев и временно запрещающий въезд для людей, пребывающих из Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Йемена и Сирии. Обратной реакцией стала ярость, общественные деятели по всему миру выражали свое возмущение. С одной стороны, это понятно, учитывая гуманитарные последствия. Однако следует задать вопрос, где было это возмущение, когда кризис беженцев создавался? Где был проведный гнев в 2011 году, когда администрация Обамы свергла ливийское правительство, в первую очередь послав ЦРУ поддержать группу повстанцев, которые в конечном итоге имели прямые связи с аль-Каидой, а затем с помощью авиаударов закончили свою работу? До этого вмешательства, по данному ООН, Ливия была страной с одним из самых высоких стандартов жизни среди африканских стран. Они даже имели бесплатную медицинскую помощь. Сегодня страна является несостоявшимся государством. Страдает от продолжающегося насилия. Вот почему эти люди пытаются бежать. А где был этот праведный гнев в 2012 году? Когда США начали предоставлять оружие, деньги и обучение повстанческим группировкам в Сирии, попытки свержения Асада. Даже в то время уже было известно, что большая часть этого оружия в конечном итоге оказалась в руках джихадистов. И это не было секретом. Эти группы совершали чудовищные зверства. Опять же, почему вы думаете, эти люди пытаются бежать? Затем был Йемен где администрация Обамы спокойно поддержала кампанию бомбардировок Саудовской Аравии в течение года, прежде чем, наконец, получила в свои грязные руки возможность наносить прямые авиаудары в 2016 году. Это подстрекательство к войне продолжалось до самого конца. Эта карта, где 26 тысяч бомб, Обама сбросил как раз в последний год, когда его полномочия иссякли. Бомбы, сброшенная Обамой в 2016 году, вы знаете... «Мне кажется, что жители этих стран предпочли бы, чтобы вы встали против этих войн до того, как они разрушили их родину, и в то время, когда это происходило, вместо того, чтобы думать, а куда они пойдут впоследствии, и просто болтать. Ничего из этого не является защитой порядка Трампа. Это не имеет никакого смысла, то, что Иран будет включен в список, а Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет получат свободный въезд». Особенно если учесть, что Саудовская Аравия является самым плодовитым поставщиком лохавистского экстремизма в мире. Если, конечно, вы не смотрите на это через геополитическую лизу, что возвращает нас к реальной сути вопроса – война. После восьми лет прикрывания внешней политики Обамы, левые уже имеют проблемы с доверием, а также текущая истерика на Трампа на каждом шагу, которая началась еще до того, как он вступил в должность, не помогает. Внутри своей эхо -камеры. вы можете чувствовать себя революционерами, но с внешней стороны. Ваше избирательное возмущение попахивает лицемерием и не предвзятостью. Мы анонимы. Имя нам Легион. Мы не прощаем. Мы не забываем. Ждите нас. They're not sending their best. Well, I have a lot of men down here right now. We have over 100 and we have about 125 coming. So we'll have a couple of hundred people down here. Isn't it hypocritical for you saying that illegal immigration is killing this country? to be employing illegal well, immigrants? I read the story, and we're building a great hotel on Pennsylvania Avenue, and it's being done beautifully, and we're very, very, I'm very cognizant of that. Anderson, you have either 11, anywhere from 11 to 34 million illegal immigrants in this country. They're all over the place. Nobody knows even where they come from. They probably come some from the Middle East. You don't know where they're coming from. What they say is several of the men who hail mostly from El Salvador, Honduras, Guatemala have earned U.S. citizenship or legal status through immigration programs targeting Central Americans fleeing civil wars or natural disasters. Others quietly acknowledge that they remain in the country illegally. But they don't. They give have numbers. to give us the names because we have. You But know, you know, illegal. Or they're you know, not going to no, give you names. They have to give us the names. And I have to say this. Uh, From what I heard, and I just checked it this morning because I asked the question because I read the article also, we are absolutely in beautiful, perfect shape. Now, I wish they'd give us the names, we would get rid of them immediately. Do you think, can you guarantee that you don't have illegal or undocumented workers working for you in hotel projects or various projects? I, I can't guarantee it. How can I how can anyone? We have 34 million in the country. I used to hear 11. now I hear it's 34 million. I can't guarantee anything. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. There be a database system that tracks the Muslims here in this country? There should be a lot of systems beyond database. I mean, we should have a lot of systems, and today you can do it. But right now, we have to have a border, we have to have strength, we have to have a wall, and we cannot let what's happening to this country happen But in the world. something your White House would like to implement. Oh, I would certainly implement that.